Всем привет дорогие друзья и сегодня вы на канале Cartoon Games узнаете как же открыть всех персонажей в игре Don't Starve без скачивания всяких модов и так далее при этом вы сделаете это очень легко и всего за пару минут ну там минут 10 я точно не обещаю но перейдем сразу к делу но для начала Поставьте лайк и подпишитесь на канал. И обязательно жмякните в колокольчик. А пока вы это все делаете, я, пожалуй, начну объяснять, как же все это делается. Итак, мы переходим в настройку мира, получается. И ищем вот такой вот значок. Вот этот. Вот, в этом месте. Это Мандагора. Выстанов... Выстанов... Выставляем На максимальное количество И принимаем Создаем мир Причем Вот я уже несколько персонажей Пооткрывал Можно любого перца открыть Я вот возьму Вольфган... Вольфганга Итак генерация мира Мир у нас генерировался готовлюсь вы подождите для вас это пару секунд для меня где-то полчаса давайте я все подготовил осталось только построить кострище вот здесь набрал я также немного топлива еще чуть-чуть возьму и сейчас я буду показывать тактику конечно я немного пострадал в плане здоровья и просудка также и голода. Ну ничего. Мы сейчас пожарим эту мандрагору. И вот. Едим эту мандрагору. Собираем все остальные мандрагоры. Которые, кстати, тоже тут плясали. Собираем. 11 мандрагор не считая тех двух, двенадцать, точнее, э, разжигаем всякими шишками. Ага. Ага. И готовим один день. То есть мы как бы пропускаем дни. И вот еще один лайфхак. Когда вы просыпаетесь, все остальные спят. Так мы можем добыть ауэ и другие перья. Это с, из самого важного. Также мясо чуть-чуть, но это не важно. Итак, продолжаем. Вернусь я, когда все дожарю. Итак, я все дожарил. Тут птицы спя спали. Ауэ и перья, они очень полезные. Зимой эти перья вообще э, тех, которые, этих птиц, которые такие синие, их вообще трудно добывать, поэтому это очень полезная штука. Так, мы жарим, а потом едим. Вольфганг уже даже синее стал так что все идет хорошо так мы едим едим и едим нечего они все спят а мы подбираем ем ем это усыпляет всех вокруг потому что типа ночь, потому что типа а Ага, слышит собачек. Все, сидаем последнего до да, горы. Это у нас 16 день. Не очень чувствует, в смысле. А, ну давай едить. Это что такое? Ну, вообще, это как бы не важно. Вот сейчас мы умираем. Специально. Повторюсь. Я скажу. Умираем. Но это не важно, как бы мы. И... Так... А? Ну, он, конечно, Г посильнее будет, чем остальные. И мы мочим. Вот, мы умерли, наконец-то. И мы таким образом дошли до бабки и еще чуть-чуть осталось до Вуди. Вот такой вот лайфхак. Если он вам тоже понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.